Это несерьезный бизнес. Ну, понимаете? Вы считаете меня несерьезным человеком? Можно так сказать. Вариант второй. Что вы понимаете под несерьезным бизнесом? Это то, что этим занимаются какие-то там маленькие люди-неудачники, там люди, которые там с пакетами там или с чем-то там продают или бегают, или пристают к людям в социальных сетях, э, кидают ссылку «Заработай с нами, приходи на вебинар». Ну, может быть, такой формат бизнеса для вас кажется несерьезным. Но если мы посмотрим на это с другой стороны со стороны того, чтобы этот процесс организовать. Вы понимаете, что есть люди, которые ведут себя несерьезно в нормальном деле? Есть несерьезные футболисты, есть несерьезные юристы. Понимаете? Люди, которые не состоялись, не разобрались, не до конца не долго тренировались. И есть люди такие же в сетевомаркетинге, которые ходят с пакетами и создают кому-то товарооборот. А можно создать правильно огромный бизнес, который будет включать в себя несколько стран мира, и в вашей команде будут работать люди, у которых крупные бизнесы были до этого, в вашей команде будут работать профессиональные менеджеры, артисты, в вашей структуре будет огромное количество людей, просто потому, что вы к этому серьезно отнеслись. Бизнес зависит от вашего отношения к делу, и в этом бизнесе уже сейчас… А огромное количество товарооборотов сделано сетевыми компаниями. То есть сетевые компании делают товарооборот около сотни миллиардов долларов. Вы бы даже просто эту сумму представить не можете. Магазин, в котором вы покупаете товар, делает значительно меньше товарооборот, чем сетевая компания, с которой вы сейчас начали сотрудничать. Это говорит о чем? О том, что если вы к этому бизнесу серьезно отнесетесь, у вас будут серьезные товарообороты. Поэтому просто стоит вникнуть в серьезность этого бизнеса. Потому что в этом бизнесе есть достойные люди, которые ведут себя серьезно, относятся к этому, как к деятельности, как к профессии, как к чему-то достойному. А есть люди, которые колупаются, ковыряются, уговаривают, убалтывают. Понимаете, этим бизнесом не обязательно заниматься несерьезно. Этим бизнесом можно заниматься очень достойно. Поэтому вникайте.